ребятки и снова здравствуйте мы ведем наш массаж мануальный и тренинг да? переходим к ногам значит смазали маслом всю ногу если волоса повышена чуть побольше масла можно добавить и небольшой лайфхак вот с той стороны голень как бы мы не смазали не хватает масла да? то можно про запас вот так вот оставить маслица на стопе вот так вот. потом когда мы перейдем к стопе мы его по тыльной стороне там и размажем. Значит, опять по нашей схеме начинаем все от общего к частному. А как я писал уже, да, все движения идут вверх, в сторону сердца. Мы гоним и лимфу, и венозную кровь, и межклеточную жидкость. А назад, озоны отчитываются назад. По секрету вот ягодица относится как к спины и окончания ноги. Вопрос на насыпку вам. Как вы думаете? Наверное, к ноге. Ну не кушаем точно. Ну, да. Функционально тазовая кости разделяет нижнюю часть тела и мышцы верхней части тела, нижней части тела. Но э, ягодицы мы во всем и в том и в таком случае, когда делаем спину и когда делаем ноги. Э, значит, поехали. Разворачиваем руки и инвестируем ладонями. Это масло, да, это. Да, вот стопу на будущее чтобы хватило потом переполнен пальцев инвестируем ладонями поперек быстро быстро растираем всю ногу теперь продольно растираем всю ногу и начинаем работать да, вышелка такая с первой зоны с ягодичной значит придерживаем ногу да и все то же самое что мы делали когда делали спину э, большим пальцем к бедру к большому версилу и вокруг ягодицы вниз все движения по трем линиям линия прохода место крепления здесь по центру мышц и по место крепления сверху потом кулаком если мы делали массаж до этого спины, да, то, в принципе, ягодица уже была проработана, поэтому в том случае не сильно уделяем ей время. В общем, такие же апелляционные движения вдоль теперь мышц. Если находим где-нибудь там мышечный тяж, будет такой натянутый, как пальчик, буквально мы будем перескакивать через эту мышцу, да, то с ней отдельно можно проработать. Ее взять, эту мышцу, да, и метод миофасциального релизинга. Вот, например, мышца вот, натянута здесь. Это, кстати, глушевидная мышца. Да-да-да, вот чувствуешь, что вот так вот. Угу. По диагонали. Поперек ее. То берем защиту мышцу прямо глубоко и растягиваем ее в разные стороны. Один палец ее вниз тянет, другой вверх. Угу. поперек. Угу. Вот так она идет. И как бы вот она потихонечку выползает из пальцев. Mm -hmm. Теперь поперек ее берем всю целиком. Пальчиками нахватили И тянем на себя. Вот, вытягиваем ее в длину. в ширину вернее. Вытягиваем, вытягиваем. Она потихонечку выползает, выползает. Ее фасция распрямляется. И раз, и она как бы выкатилась. Она как бы из пальцев наших выкатывается. Вот так. И можно в длину. Придавили здесь вместо крепления, здесь вместо крепления. И растянули в длину. Потому что имеет для движения. Это мы даже еще быстро показываем. Угу. Вот. Это в случае, если что-то где-то там болит. Теперь переходим к бедренной части. Визуально делим пополам на внутреннюю часть медиальную и внешнюю латеральную. Начинаем изгнать. Снизу вверх. Чуть присели в внешнюю часть. догореться заходим и вот туда вот сливаем лимфу каждый раз теперь большими захватами всю сразу и, внешнюю, и внутреннюю часть и уходим вот туда опять к паху а зоне мы убираем постоянно лимфу теперь желательно предплечьем захватить вот так пониже всю группу больших мышц в эту сторону раздавили и в эту сторону раздавили Ну, Завердвижный старайся делать, так, да, и кулаки перепилили, и вот так, да, прям вот так вот целиком. Далее развернулись чуть-чуть вот так вот к ноге, к рабочей зоне. Я вам говорил, да, что к рабочей зоне мы должны, вот ниже пупка находится вторая чакра, точка дантянь. она отвечает за профессию тех кто делает вот все руками там столяры повара э, плотники там да массажисты вот поэтому мы к рабочей зоне всегда стоем этой частью посередине направляем как бы лучик такой сюда сейчас мы вот так вот немножко по диагонали направили да? берем лапу леопарда раздавили мышцы в сторону левой правой половинки да если двуглавая мышца идет да поэтому как раз мы ее бицепс. раздавили. бицепс и раздавили Захватили так, раздавили, захватили, раздавили, захватили, раздавили ягодицу и туда тоже захватили. Угу. Далее кулаками сбоку прижали и с вибрацией небольшой вперед. Приподняли как бы и собраться вперед. Угу. И вот с такой вибрацией вперед идем. Следующий прием. Нам надо ее вот так вот волной пустить, то есть из кулака в кулак перекидываем вот так вот по очереди. Это хорошо расслабляет движение. Следующее движение. Лапа леопарда. Просто натираем все вместе с ягодиц снизу вверх. Быстро и энергично. Вот, все техники такие же, да, начинаются с подглаживания легкого, потом кулаками, а потом уже идем э, локтями. Так, э, теперь полшага сюда отступаем. Мышцы вот этого бицепса крепятся ниже, складки сгиба, да, а мышцы и кроножные крепятся выше, поэтому мы должны вот так вот их взять, места сухожилий, да, угу. и ножницами протереть. Сначала один палец сверху, потом два пальца сверху. Три пальца сверху и четыре пальца сверху. Мы переходим на всю стопу угу. и кроножную мышцу. Также визуально делим на внутреннюю и внешнюю. Также здесь двухголовая получается мышца. И растираем ее по очереди. Внутреннюю часть, внешнюю часть. Разминаем так, чтобы как бы раздвоить ее, эту мышцу. Да, все хорошо получается. Вот По очереди эта рука внизу, а это вверху доводим до пальцев. Так, поочередно, да. Внутренняя рука осталась под щеклаткой. А эта рука вот так вот захватывает, ахилову И мы приподняли ногу, вот она шевелится, видишь, махил согреваем и растираем. Далее внутренним рука захватила пятку и натянул этот тахил. Вот прям вытянул его сюда. Захватываем его между пальцем кулака. Растираем достаточно жестко. И плоскостью кулака дальше идем по всей игре. Расплющиваю ее по бедру. Упираем в седалищную кость. Вот. А тут, кстати, точка акупунктурная тоже. А эта рука догоняет и захватывает с той стороны за верцовую кость, и получ... а локоть здесь, вот видишь, с этой стороны, снаружи. И получается у нас вот такой захват. Mm -hmm. Захватили и растянули ногу с вибрацией. Некоторым говорю, что ноги увеличиваем девушку до двух сантиметров. Девушки радуются, любят длинные ноги. На самом деле, когда мы его там схватили, мы прищипили пальцами вот, тут вот, вот эти косточки снаружи, uh -huh. вот где он заканчивается, и вдоль берцовой кости, большеберцовой кости, вот 3-4 точки находятся точки долголетия. Uh -huh. То есть мы заодно их там еще и простимулировали с той стороны. Uh -huh. Вот там взял, да? Вот. И натянул. Uh -huh. Теперь разворачиваем пятку внутрь. Тем самым мы бедро подкручиваем uh -huh. и вокруг этого бедра раз, уходим кулаком. Uh -huh. Где стояли, там оставим руки. Берут вот так, Нам придется по очереди теперь. Uh -huh. И кладут ногу вот сюда. Эта рука поднимает всю мякоть бедра с той стороны. Вот здесь идет кость, да, и мы поэтому перед костью, с этой стороны работаем локтем, и с этой стороны по мякоти. Здесь большой тракт бедренный идет, да, вот мы его растираем снизу вверх. Быстро, быстро, быстро энергично. Потом переходим локтем сюда, на мягкое место, и по мягкому месту 3-4 вот таких вот глубоких продавливания. Угу. Вот туда. Далее берем за щиколотку ногу и локтем давим сюда. А ногу отводим в эту сторону. Uh -huh. Потом сюда ногу отводим в ту сторону. Uh -huh. Это как раз мы прорабатываем грушевидную мышцу. То есть вот когда прям можешь потрогать, когда сюда ее отводим, вот она там uh -huh. начинает играть, прям так глубоко. Uh -huh. Uh -huh. Вот она, видишь? Uh -huh. С подворотом с вот таким uh -huh. так шевелится, да. А здесь средняя ягодичная растягивается вот в эту сторону. Вот так вот да, попробуем подержать. Угу. не под этим углом, а под этим. Угу. Вот он там ходит, видишь? Угу. Таким образом мы, получается, эти мышцы натягиваем и в этот момент кулаком прорабатываем. Угу. Ой, локтем, локтем. локоть сюда пошел. Здесь вот малую и среднюю годичную, здесь грушевидную видно. Тех людей, у которых это болезненно, так прям жестко не надо делать. Ну, если совсем не терпит, да, то можно, в принципе, кулаком. Кулаком полегче будет. Вот. Движение получается здесь подковообразное. Вот такое вот. Вот такое дугой, да? И здесь тоже дугой угу. направление нашего локтя. Э -э вот. Если прямо болит, да, то упираемся посередине вот этот тяж мышечный будет вот здесь. Посередине У -у -у. этого тяжа, вот в грушевиду, например, вот У -у -у. туда давлю, да? А ногой а работает, я за счет того, что мышцы двигаю, она сама носируется в мой локоть. И вот туда ниже даже, ниже даже можно вот туда вот внести. Вот, теперь само бедро, тут биологические реактивные точки, помню, ну, через по центру идут. Берем их и прорабатываем. За счет того, что поднимаем и сокращаем вот эту мышцу. Вот, проработали. Также биологически активные точки, вот тут я вам рисовал, да? с ними работаем вот так вот, прижали сильно достаточно, возможно больно будет, потерпи немножко. И вот так вот прорабатываем следующую точку. Через каждые три сантиметра тут точки идут. По ходу седалищного нерва. Положили обратно и растянули теперь вот эти мышцы. Вот малая берцовая кость, вот большая берцовая. Mm -hmm. Между ними вот эти мышцы. Выглаживание фасции называется. Вот. Угу. Мягко так идем. Угу. аккуратно пока кости будет больно, да поэтому немножко под углом. Своими косточками, вот этими угу. костяшками, раздвигаем как бы волокна этих мышц. Потом можно вот этим, этими костяшками пройтись. И всем локтем. Ногу укладываем обратно. И как раз мы становимся точкой точке напротив угу. следующего после воздействия. Ну давай, много сказал, да, запомнил. Ну, давайте поэтапно. Значит, что мы делаем? Значит, мы что сделали? Развернули колено и вот так вот ушли. Uh -huh. И сразу руки захватывают здесь и кладут сюда и ныряют вот сюда. Uh -huh. Как в танце. Одна рука сюда, другая сюда. Uh -huh. Так, просто как мы его ложили. Да, это ныряет, uh -huh. придерживает, чтобы не поднимал ногу. Uh -huh. А здесь локтем натирай большепедренный тракт. Uh -huh. Это тоже фасция, такая большая широкая фасция. Да, снизу вверх. Быстро, энергично, быстро, энергично. Есть, есть, есть. Переходи локтем через косточку сюда. И прямо стрелем локтя также вот, Туда на серый вверх. Заводим К этой да? Вокруг кости туда Вокруг дальше. Кости. Ну, так как мы воздействуем уже глубоко, уже ну, не с такой интенсивностью, да? Да, тут не с такой интенсивностью. Лохот оставляешь здесь угу. и теперь поработаем с конкретными мышцами. Угу. Сейчас повыше вот сюда. Вот, запястье. Ой, лучше с шестой стороны. Вот так. Угу. И к себе вращаю. Соответственно, подкова такую лицу вот туда. Угу. Это торопец. А это вот. Мало средняя ягодичная. Mm -hmm. Да, может быть болезненно. По костям главное, по, по оберцовым mm -hmm. кости не заделай выше. Mm -hmm. задел, да, тебе? Блин, он сам Вот, легко запомнить, в какую сторону mm -hmm. двигаться его ногой, да? Потому что всегда руки ходят одна, друг против другой. Mm -hmm. Если это пошла по друге вперед, то вторая нога назад. Mm -hmm. И наоборот. Mm -hmm. Так. А теперь подскажите, пожалуйста, в обратном спорте, как они имеют мальпуляции? Ты куда сейчас давишь? Вот туда? Mm -hmm. Нет. Вот туда. А -а -а. Если давишь вот туда, на вот это мышцу поперек. Mm -hmm. а -а Среднее годичное. то тогда ногу вот сюда mm -hmm. и проверяю здесь повыше, можно пониже, там вот будет болеть. Видишь, бедро разворачивается, mm -hmm. бедро на нас разворачивается, и вот мы mm -hmm. проверяем, где какое место было. Терпимо, где нетерпимо. Так, вот. А если вот сюда локоть, вот туда направляешь, вот mm -hmm. на меня же направляешь по диагонали. До mm -hmm. ногой вот туда. подальше там чуть-чуть нужно нахранить ее. И если ну, вот центр стороны. Mm -hmm. Mm -hmm. Интересный прием, да? Да, и он действительно глубоко вот Почему он уникальный? Никто такого не знает. Но есть еще, как бы, когда вообще мышца спазмирована, там ее можно прямо на срыв сделать локтем. То есть вот, вот например, ты чувствуешь, что там боль, да? Угу. Мышца прижимается и дальше нерв. Ставишь посередине, прямо разогреваешь это место, да? Уперся в этот в мышцу посередине поперек. Выпрямляешь, понимаешь, понимаешь, могут человек терпит, терпит, терпит, это больно, а ты потом о, поперек это мышцы, срываешь mm -hmm. ее, как бы вот весь этот пучок мышечный, ты растягиваешь вот так вот. Она, конечно, очень становится чувствительной, как я подразумеваю, наверное, это больно. Больно, да, больно. Но она-то стоит. Больно, да. да, но стоит и буквально там за один сеанс отпускает мышцы, становится легче. Mm -hmm. То же самое здесь, да, если вот она уперся, вот у нее, может даже пальцы так поострее, чтобы было. Вот, mm -hmm. больно, да? Да. Вот натер ее, с самого места дождался, uh -huh. когда уже совсем больно. И потом о, так сорвал певендикулярную мышцу. Uh -huh. Uh -huh. И сразу нога начинает вот, касаться ягодицы. Видишь, uh -huh. опять, как касается ягодицы. Uh -huh. Здесь не касается? Ну да. что, делаем? Видишь? Uh -huh. да, вот, видишь, дальше не касается. А здесь, смотри, uh -huh. один пальчик остается. Ну давай сделай тогда. Uh -huh. Так, вводим сюда. Да, и даешь вот туда. А, в ту сторону? Да, это же туман был грудной. Mm. Ой, mm -hmm. ягодичная. Mm -hmm. Так, ногой какими-нибудь пряжи? Вот сюда, вот сюда, тащи, а, тащи. Mm -hmm. Когда почувствовал, что человек больше не терпит, тогда прям скрывает эту мышцу. Перпендикулярно. Терпимо? Вот такой нюанс запишите себе на ус. Mm -hmm. да? Мой отец говорил, все дело в нюансах. Mm -hmm. И в вот эту сторону. Ну, лучше кулаком. Mm -hmm. Так, мышцы перпендикулярно считаешь. Mm -hmm. И локцом. локцом наверное, лучше. Вот сюда давишь, да? Mm -hmm. mm -hmm. Ну, палец слабее. Ну давай ты его пожалеть хочешь, да? Mm -hmm. На себя нет, на себя. в ту сторону натягиваешь, вот mm -hmm. туда. Тянешь, ты. тянешь, да. Чуть ли не со стола можешь спустить с ногу. Угу. Пускай отстала туда, ниже, ниже, ниже. И срывай прямо сюда. Пальцами же слабыми, когда хотя бы вот так вот, чтобы угу. было. Угу. Начинаем ну, что? русский касается. Два пальца осталось, да? Угу. Вот. Э -э вот эти точки давай теперь. Пройдись. Они через каждые два пальца. Вот. Точка, точка, точка вот до сюда. двух угловые, да, да? Да, да, да. Mm -hmm. Mm -hmm. Ребята, ну вы пока нас смотрите, не забудьте поставить лайки и нажать на колокольчик сверху, чтобы получать новые полезные уведомления о новых видео на нашем канале. И, соответственно, пишите в комментарии, как вам нравятся эти новые техники, ноу-хау. Какие вы техники сами применяете в работе. Это интересно. А еще лучше вам быть здесь на занятии и все понимать и проходить на живой натуре. Да? Ведь я же ставлю руки, и вы уйдете готовым мастером. Теперь вот эти точки. Тоже так через два пальца примерно на пол. Раз, пол Больновато? Нетерпимо. Вот, точки это сразу расслабляют все кроножные мышцы, на видишь, как и Стоит. Mm. Ребята, а вы знали про эти точки? Напишите нам. Uh -huh. Так, и вот положили. А, вот это ты еще не делал. Вот здесь выглаживаем фаст большой mm -hmm. mm -hmm. большие-малые мышцы. Не в эту сторону. Идем хоть еще от пальцев. К себе. Да. К сторону головы. От пальцев ног. В сторону головы все прием делаем. Это уже слишком. Боль? Да, у тех, кто много ходит, у бегунов всяких, именно вот эта мышца, да, она прямо такая раздутая и болезненная. Положили как раз оказались на ну, против возделываемой зоны. По внутренней медиальной части от сухожилия разминаем. Обычным способом. Ну, по сути, двойной кольцевой захват. За вот эту мышцу про захилова. Да, у -у -у -у. внешнюю. В общем-то, собственно говоря, повторяем все то же самое, что было с бедром. Только вот один приемчик можем добавить, который мы делали на шее. Приподняли обе мышцы с той стороны, потрясли и растянули. Приподняли, потрясли и растянули. Подняли, вздрогнули, так и растянули. Встряхнули и растянули. Все конечно, конечности очень любят скручивания. Поэтому скручиваем, прям как будто бы крапивку делаем все могут целиком развернулись и все те же приемы которые делали с бедром только вот так разжимаем сдавливаем поднимаем соль сдавили подняли лапа леопарда идем до конца до ягодицы Теперь поднимаем как бы все мышцы, как будто от костей отрываем и развернули, и приближали, и приближали вперед. Все эти приемы также производятся в антицеллюлитном массаже, только побольше и на одном месте подольше, да? и желательно без глубокого проникания в мясо, да, в основном это же подкожная клетчатка. Работает. Вот сразу покраснело, видишь? Так, теперь э, вот то, что мы вот так вот волну пускали, перекидывая руки в руку. И лапы леопарда быстрые натирания. Теперь, вот мы разместили ткани, да, теперь пошла работа с лимфатической системой. Первый прием, это вот как бы пальчиками продавливаем хаотично, глубоко, с разных сторон, всю вот эту вот массу мышц, потому что лимфатический сосуд находится на любой глубине, они есть везде, кроме во всех тканях, кроме суставов. Представляем, что как будто бы это вот дерево растет, и веточки такое пускают в разные стороны. Достаточно медленно делаем. Потому что кровь в теле человека качает сердце, а лимфа только массажист. Но сердце это делает 60-90 ударов за минуту, да? Такая же конечка пальца долетает. А лимфа и венозная кровь течет медленно. Лимфа всего лишь 1-2 см в минуту делает. Представляешь? Вот, следующий прием, лимфатическая труба гудина номер один, number one. Вот, берем такое кольцо, оно может меняться в диаметре, да, и представляем, что это как через консервную банку, мы пропускаем сначала мандарин, потом лимон, потом апельсин, потом грейпфрут, потом помелло, потом дыню. Приподняли, и вот пошел мандарин, лимон, апельсин, Плотно-плотно. Грейпфрут. У меня уже помыло пошла. И вот дырка началась. И дырю продавили. Теперь климатическая труба Гудвина номер ту. Гудвин тюб номер Вот так отжали за счет силы грудных мышц. Обычно, знаете, какую обучаю массажу, это типа имитация сократительной деятельности мускулатуру наши, да? Ну, господи говоря, это мертвым припарка, что это такое Надо пожестче, но потерпи, если это там. если это эротический массаж. Да, то есть вот с двух сторон. И прямо тянем, тянем, тянем. Да, в эротическом массаже может быть и так. Или какой-нибудь бабушки, можно два у которого такие вот сильные движения не сделаешь. Так, э, лимфатическая Goodwin Tube, номер 3. Mm -hmm. э, тут надо тренироваться. Поставить так, чтобы каждой стороне было по 5 пальцев. Да, вот это получилось. Не у каждого сразу получается. И теперь нам надо зажимать нижний, потом средний, потом верхний пальцы. По очереди вот так. И как вот мы ползем вверх. Видишь? Это такая мощная выжимка. Вот, не отлепляя руку. Раз. И прожимаем. Идем выше, выше, а человек лежит и чувствует, что как будто бы его ноги ест какой-то кальмар гигантский. Или там удав проглатывает твои ноги. Выжили. Дальше еще один прием есть. Ну вот, это с... Смачиваем теперь. Отсюда масло все забрали. На эту сторону тыльную. И теперь отжимаем от берцевой кости мышцы вот туда. По самой берцевой кости или от самой кости. А, все, я думал, шести. Вот туда-туда, вот вот туда, в ту сторону. Не на себе, а туда, как бы мясо от костей отделяем. Теперь зажали руку. Ногу руками вот так. Даем плавно и очень медленно вниз. Дальше. Берцовая кость, она развернута чуть вовнутрь, вот туда. От нее мы как бы вот отделяем мясо вот такими пальчиками. Большой палец против всех остальных, как прищепка такая, против всех остальных ходит. Вот. Массажист – это такая профессия, где нельзя быть брезгливым, да? у кого-то там ноги могут пахнуться, где-то там что-то может быть ожог или там кутяпка какая-нибудь не хватает у человека. Но, тем не менее, есть мокрая точка, и человек может ее помыть. Либо помыть, да, либо он, может, не успел помыть, или нет такой точки. Ну, я ничего не прошу, но это естественно, что не ставить, неудобно положить. Да, кто-то там плохо бывает, не вытер, плохо вытер. Если приходить на ну, люди бывают нечисто плотно, да, разные. Кто-то прям сидит за собой так, щипетливо, а кто-то нет. Поэтому мы не брезгуем. У кого-то там запах от ног, целый день ходил в ботинках. Ну, можно в салфетках, кстати, углаживать. Значит, вот тут вот начинается уже точечная тема на сгибе, да. Улыбку геймплея нарисуем. Это зона половых органов. Так, быстро, быстро растираем. Стимулирую их. То есть вот пятка да, и вот эта часть – это э, область малого таза. Середина – это область брюшины, все, что находится в ЖКТ у нас. да. Вот это область э, грудного отдела, это область головы. Э, с этой стороны, получается, ну так же, как и на ладонях, и с внутренней стороны – это все внутренние органы, а с внешней стороны, ну, то есть это получается, там скелет, э, расположены точки скелета, то есть, вот по линии, где меняется кожа стопы и вот этого, история другой стороны, расположен позвоночник. То есть вот это череп, да, вот тут шея пошла, вот сам спина, поясница, крестец и копчик вот сюда выходит. Мы их как бы -то тоже прижимаем акупунктурно с двух сторон достаточно сильно. Все эти точки проходим до конца. Чтобы не быть брезглимым, можно так немножко поэтическую такую картину себе представить, что это саксофон, и мы как музыканты, вот настраиваем его, нажимаем всякие точки, клавиши, да? Только воображение, прошу вас, не увлеките слишком сильно, бонштук в рот не берите. Комментарий. Я держусь. Да ладно, можешь сказать комментарий. Опять не пропустили. Так, теперь вот тут косточка таранная называется. Под ней и над ней. Вот видишь, вот с двух сторон, да, точки прижимаем. Они болезненные, потерпи, потерпи. Еще. Все. И вот переходим как раз к стопе, к акупунктуре, да? Давай вот немножко ее всю прогладим вот так вот. Щекотки боишься, да? Не а, больно, да? Вот. Если это больновато, то тогда можно он сдержать стопу. Вот так вот ее проработать. И в эту, и в эту сторону согреваем как бы ее. Отделяем кожу от пятки. Так вот прям костяшками, да, прям жестко. А, костяшками? костяшками, да. сюда вот тут. тут бывают болезнь, да, вот надо чуть поаккуратнее, да? А вот тут вот находится уголок, на котором вырастает шип, который давит на это сухожилие. Этот шип называется так, шпора. Вот я вам покажу его. Вот, например, где находится, да? угу. Шип это остеофит. Кальциты накапливаются там всякие да и вот чтобы они накапливались мы обязательно прожимаем эту точку достаточно сильно да чтобы вот из нее и вот так можно проработать чтобы из нее кровью вот эти кальциты вымывались и выходили из организма естественным способом далее мы без всякой китайщины да поэтому вот эти точки пунктуру не будем изучать просто представьте что это такая сеточка да как клеточку бумажечка да и вот мы каждую точку прорабатываем методом шлацу, то есть ввинтились туда и вывинтились, ввинтились и вывинтились. Не более трех секунд на каждую точку. Тут можно фантазировать. можно двумя пальцами сразу в одну точку, можно по две точки сразу нажимать. Вот. Дошли до большого пальца, здесь точка вот туда, вовнутрь немножко надо вот так ее подавить. Вот под большой пальцы. и под мизинец, вот туда, вовнутрь. Точек очень много и здесь, да, Ну вот это уже по желанию вашему или по клиенты да, если он просит массаж стоп, некоторые прям очень любят, обожают, то вот все можно продавить и с этой стороны и с этой стороны. Столько куда из этого времени? Да, это, да, да, да сторону столько. И с этой стороны между пальцев и, в принципе, на ногтях, вот где ногти заканчиваются, уголок такой, да, тут угу. точка, тут точка. Их очень много, но точечный массаж это немножко другая тема, у нас мануальный массаж, поэтому скоро мы начнем ногу крутить, стопу вернее. Вот смотри, костяшками пальцев идем, растираем, Да, вот разминаем хобби ноги, вытягиваем, Теперь за пальцы нагибаем сюда и натираем ахиллова. Растянули его, и теперь трем, трем, трем, быстро, быстро, быстро. Далее движение больше вниз, вниз, вниз, вниз, Снули в эти стороны. Теперь берем за голень. Здесь как ракетку теннисную от маленького захватили. С пяткой, чтобы она фиксирована была. палец большой. И возвращаем быстро на себя и вот себе. Очень быстро. Теперь берем вот где заканчивается. Ну, стопа отделяется от этого. Вот прям пальцы. Так же как кручу. Вот это место, где отделяется, можно так вот еще попружинить. Прижимаем его вот так вот, пружиним, mm -hmm. чувствуешь, что отделяется, да? Чтобы больше отделялось, можно еще придавить бедро и вот так вот протягивать. И в разные стороны вот так вот раскачать. Сюда, сюда и восьмерочки поделать. Рука ложится здесь, а вторая рядом. Обратите внимание, здесь много всяких косточек на стопе. Ну, всех знать не надо, там надевидное, кубовидная, всякое, да? Но получается, что с этой стороны, снаружи 2 два у нас сустава, а с этой стороны три. Раз, два, три. Вот их, собственно говоря, мы и расшатываем. Это не болезнь? Да нет. Но если какой то более испытывает человек, то обычно это ой, на две секунды и все, сразу опускает. <священную> <священную> <священную> <священную> да, вот близко правильно поставили, раскрутили, два пальца вступили. Да, там все примерно все косточки примерно шириной по два пальца. Расшатали и третья заступили, расшатали. Теперь плюсные кости здесь, вот так вот, разжимаем, расширяем их в эту сторону и в эту сторону с этой стороны. Вот получается движение. Да, да, да, как бы раскрываем сюда, mm -hmm. вот сюда. Ну, считай, что подготовили стопу. И теперь э, берем пальчики вот так вдоль стопы туда, как вот так нажимаем. Ну, смотри, еще давай вот так сделаем. С подкруткой берем это из массажа. Не, что пальчиками так ведем. Четыре линии будут. У вас там капать будет? <смех> и заканчиваем на пальчике <смех> и, <смех> и, и покрутили вот так вот вытягиваем и крутим mm -hmm. следующий, вытягиваем, крутим, раскручиваем, следующий как тебе приятно такое? О, круто, покрутили и крайний за последнюю дистальную фалангу покрутили Теперь э, можно их посильнее покрутить, вот так вот, влево вправо. И надавливаем на них, как на клавиши, мягко вот туда, вдоль этих линий, которые нарисовали. Раз, два. Божественная музыка, как игра на фортепиано. руках Смотри, но можно пожестче сделать. Если не получается, берешь все пальцы, кроме большого, туда. Он угу. а, не хрустит вообще. Ну да, не, он не хрустит, просто и ну, хрустит. Просто нога была сварена в кипятке, где я стыкаю, угу. все суставы состоялись. Мы давим, смотрите, хотел прям ровно сказать. на палец, вот туда, в длину, как бы, длиной вытягиваем. Променяем его в сторону, в ту или туда просто двигаем по его Ну, вот туда получается, угу. по анатомическому сгибу. Он же не может сюда лечь. На стопу вот теперь э, все пальцы сдергиваем вот такую песику делаем и как мертвецов на реях на кораблях пиратских вверх вот так берем за все фаланги все фаланги проходим вот так вверх а. вот, так получилось Ой, а большой палец отличается от всех остальных у него только две фаланги получается, Поэтому сгибаем фалангу под первым углом. И против по ходу в предыдущей фаланги, в предыдущую держим, да? Угу. Выдергиваем в ту сторону, получается. Угу. Ну, да, на предыдущий фалангу. Угу. О. О! Ну, может, не держать чтобы скорость была. Тоже получилось. Слушай, по мастерство растет, скажем, часом все угу. больше и больше. Молодец. Спасибо вам, спасибо. Так, вот часто бывает вальбус у людей, это выходит вот это косточка, вот это, то есть расширяются э, эти пюльсиновые суставы и палец вот так загибается вовнутрь. Вот, ну это уже у нас мануалка пошла. То есть вот пюльсиновые суставы расширились и палец загнулся вот так вот. Mm -hmm. вот. Вот видно, да, вот так загнулся. Соответственно, мы берем палец, устанавливаем вот на этой косточке. Здесь расшатан сустав. Выдергиваем и, по, и, по, и доворачиваем вот сюда. То есть на ранних стадиях вальгуса, когда еще костная мозоль не образовалась, да. это можно исправить. Да я даже сам себе исправлял вот так. Не вставил. То есть вот, значит, находим где-то место, там ямочка должна быть, да? Закрепляем ее жестко, вот этой костью. Да, вот этой ямочной. А, все понятно? это вот где сустав. Значит, до этой ямочки вот тут. вот. Закрепляем, жестко фиксируем. Можно даже за фиксировать. Сам сустав расшатываем. Прям его, да, Вот эту сторону, вот все стороны раскручиваем. И потом главное, чтобы соскользнуть, Выдергиваем и вот туда на свой палец ставим. Ну, лучше взять, наверное, салфеточку. Да. Сейчас мы дадим две салфетки. Расшатали, расшатали, одновременно выдержим и туда выдержали в сторону пальца, да? В сторону да. своего пальца. Ух, а, да. все, понял. Угу. Ну, собственно говоря. Него, Богу, все, да, собственно говоря, то же самое здесь. То есть находим, где он сгибается чуть ниже. Захват. плотный такой, за большой палец, да? Вот. Только не просто отдергивайте, чтобы перепонку порвать, да, чтобы не порвать перепонку, а именно на свой сустав он оделся. Так, теперь давай я еще. Не под углом, насколько я правильно понимаю, а как бы дугообразный. Да да да, да. да, да. Угу. Так, так, так так интересно. Теперь вот те суставы, которые мы растягивали, да? Плотно. А, ну салфетка пригодится. Угу. Плотно, чтобы не скользить обхватываем стопу. Вот так, и вот так, как бутерброд получается. И с вот этой частью, латеральной, да получается сейчас на косточку, резко вот так, локтями. Локтями как пропеллерами. Раз. Потом чуть повыше, 2 сантиметра. два сантиметра. Это мы вот с этой стороны давим, mm -hmm. на часть. Mm -hmm. ну, помните, здесь два, тут три сустава. Теперь внутреннюю часть в эту сторону раз переставлю руку два и три угу. так вот сюда мы делали теперь в обратную сторону вот так вот переставляем и вот в эту сторону теперь. Раз, два. То есть были наши руки вовнутрь, обрешены пальцами, да? Теперь пальцами наружу. То же самое бутерброд делаем. Раз, раз, резко. Теперь мы вот тут достаточно хорошо все установили, видишь, как пружинка Попробуем. попробуй. Прикольно Пружинка, да? Вот, берем вот эту пружину, подняли его стопу и одеваем ее на себя. Раз, два и вовнутрь. Слышь, пощелкивает Три Раз, два, три. Прям как бы ты переподнял, и вот такая дела, как ботинок обратно. Итак дай походит он он более берется вот в конце в конце прям такой на угу. Ты берешься, да изначально во всех приемов забыл предупредить везде соблюдаем прямой угол везде прямой угу. угол То есть вот туда не надо вот нагибать угу. везде прямой угол По пяточки можно просто учить вот так вот это хорошо стимулирует выработку всемирной жидкости Вот И теперь вот такой приемчик, вот так натянули и раз вовнутрь. Потом сюда расшатали, расшатали, почувствую, как она расслабилась. Расслабилась, и потом чик, и поставили вот так. И вот так, вбок. бок. Угу. как а передикулярно Стопа идет вот так вот, или она идет вот так вот? Так. Изначально как идет вовнутрь. Вот. Ну как, угу. ну да, заворачивается угу. немножко. Угу. А сюда не заворачивается. Угу. Ага. Теперь наклоняем вот туда и стопу выдергиваем в, к противоположному плечу. Угу. Держимся за экватор стопы вот выше, чем серединка, вот эта, да? чуть угу. повыше вот эту кости. Угу. Вот туда. Угу. Еще полезнее. Да, я забыл сказать, что тут своем локтем немножко придерживаем, чтобы в сторону немножко нога. Вот. Получилось? Отлично. Ну, в принципе, как бы вот массаж закончился, да, некоторые теперь завершающие элементы, это просто вот прохлопали. Протяжка такая с вибрацией. ножки вот так подтянули на себя если больше 40 градусов то поясничка еще тянется вот так вот mm -hmm. растрясли и сняли весь негативную энергию раз два три все мы завершили массаж а если вы с нами не были то вы много потеряли по видео не научитесь надо быть здесь докажи Факт. отлично